Узел прямой для связывания веревок одинакового диаметра. Крест-накрест наложили. Эта веревка, которая сверху у нас оказалась, ко мне ближе, и ей делаем оборот вокруг другой веревки. Ну, как, собственно, как и шнурки, да? Затянули. Потом этой же веревкой, которая у нас была сверху, которую мы сделали оборот, опять крест-накрест, и ее же пропихиваем посередине, в оборот. Все, получаем красивый узел прямой вот он если сделать что-то не так по-другому да допустим не эту веревку сверху положу а вот эту и продену ее ушка то у нас получится узел под названием Баби. вот он что делает Ладно, и так сойдет. не держит абсолютно никакой нагрузки и ползет чтобы этого не получилось запоминаем Сначала та веревка, которая сверху, ей делаем оборот. Опять той веревкой, которую сделали оборот, опять кладем ее сверху и делаем оборот. Все. Получаем красивый узел. Если вы используете этот узел под нагрузкой, обязательно вяжите контрольные узлы. Как вяжется? Делается оборот. И хвост этой веревки пропихивается посередине вот в это ушко. Все узел контрольный и с другой стороны то же самое делаем оборот и пропихиваем вот в это ушко все получили два контрольных и теперь если нас наш узел вот немножко подползает да у нас ползет то контрольные узлы не дадут этому узлу развязаться все затягиваем наш прямой узел ж захрустил вот, смотрите, чтобы теперь развязать его, вот так подцепить его ногтями, развязать, там, кусать можно и так далее. Но ну, есть еще очень простой метод, потянуть за два конца. Ну, либо с этой стороны, либо с этой стороны. Мы просто немножко тянем, у нас прощелкну, и получился узел под названием коровий, который у нас, видите, он уже сам развязывается. Все очень просто. Такой вот небольшой лайфхак чтобы не убивать свои ногти, не искать предметы, не лечить потом после этого зубы и так далее.